Привет! Когда вы убеждаете другого человека, очень важным является момент, чтобы понять, когда пора останавливаться, когда пора перестать его убеждать, и он согласился, потому что вы попадали в такую ситуацию, что вы внутренне уже согласились, вы готовы с человеком делать то, что он хочет, вы ну, согласны с его идеей. Но он продолжает вас убеждать, и это раздражает, и в процессе этого убеждения он может передавить, вы можете перегореть, а может выдать какие-то дополнительные элементы, которые вызывают у вас вопросы новые, и вы говорите, так, стоп, я уже был готов, но, ага, это новая информация, теперь, наверное, нет. Вы были в таких ситуациях. И очень важно самому не создавать таких ситуаций. Вот как понять этот момент? Занимаетесь ли вы продажей? Убеждаете ли вы своего близкого партнера или ребенка в чем-то? Или это просто какое-то деловое совещание? Как перейти от убеждения и выдачи этой информации да, нагнетения обстановки к тому, что вы начинаете пользоваться результатами своего убеждения? На самом деле есть очень простой сигнал. Люди могут находиться в этом смысле в двух состояниях, которые вы можете услышать. Одно называется «возможности», когда человек, находясь в точке «А», думает про то, как можно попасть в точку «Б». И он рассматривает разные маршруты. Он думает, можно сделать так, а что, если мы поступим таким образом? И, а что, если мы поджарим это на камне? А что, если мы поджарим это на сковороде? Может быть, мы можем поджарить это грилем и так далее. Да, то есть он разыскивает разные варианты для того, чтобы добиться своей цели или там, вашей совместной цели. И вы можете услышать это, потому что он видит разные варианты. С момента, когда человек убедился в том, что вы ему рассказываете и накопил достаточное количество знаний и информации, когда вы выдали ему, и он такой, да, все, хорошо, он переходит в другой режим. Это режим пошаговой реализации цели, когда он спрашивает себя, как мне сделать следующий шаг что мы будем делать после этого вы видели есть два типа описания маршрута когда вам пишут как попасть в офис это собственно, дать адрес, и вы дальше сами смотрите это в навигаторе и решаете, как туда приехать. И второй — это пошаговая инструкция, когда вам рассказывают, если вы едете на машине, вам нужно будет сделать первое, второе, третье, если вы едете на метро, выйдите из последнего вагона и так далее, когда нужно следовать конкретным шагам. Некоторые люди больше любят первый вариант, другие — второй. Но каждый из нас, когда мы сомневаемся и исследуем ситуацию, больше пользуется первым вариантом обсуждения, другой э, ситуации, когда мы приняли решение и хотим реализовать его, мы начинаем строить шаги, мы начинаем строить последовательности, и здесь человек начинает спрашивать вас, какой на следующий шаг, что первое мы теперь должны сделать. Как только вы слышите эти элементы, с чего мы здесь начнем, когда мы будем это делать, переходите к реализации и договоренностям. Планов. Переставайте убеждать, переставайте давать дополнительную информацию, потому что можно человека перегрузить, передавить и у него снова возникнут сомнения. Попробуйте экономить силы таким образом.